Эти флейты мы назвали флейта мира. Очень, знаете ли, актуальное название. Шесть игровых отверстий. Иногда бывает больше. Это зависимость. Все флейты немножко разные. Целиком сделано из выращенного нами тростника Arunda Он крепкий. Почти такой же крепкий, как бамбук. Но в отличие от бука бамбука, Тростник не трескается от перепада температур. Слушаем музыку. У нее несложная шестидырочная европейская система диатоническая, подобная, как у Тин Висла, у свирелей. У нее все флейты звучат по-разному. Вот у меня тут еще есть три штуки. Вот это, допустим, я сейчас сыграл она в до. У нее первая базовая нота до. А, допустим, вот это у нас, она пониже, она в соль. Но каждую флейту мы отснимем на отдельное видео. «Плейта мира».